Трагедии в Одесском доме профсоюзов, 6 расправу украинских радикалов над сторонниками а да, да, тогда Каждый день наши военные в, вتي, в, директор, выделяет, в, Дальше, Магамед, в, в президент в и в истории, «Героя России. принято решение о проведении специальной военной операции. Частичка героев из из нас. Звездной. Теплом, и если случается недобрый час Идеалы вопреки истории вроде родине сложно проследить мотивы тех героев Которые в наши сердца закладывают гордость Воспитывают твердость, подвигают на рекорды Герой военных конфликтов для сына, просто папа Грудью закрыл от пули командира, не заплакав Но уронил слезу, когда рука держала снимок Где в детском парке все семьей стоят а они в обнимку Не сосчитать всех подвигов, что совершали деды Сцепких пальцев смерти вырвать нам победу Бесценные поступки, судьбы города и страны Жаль, что не все герои в лица попадают в кадр Неважно, молод или стар девчонка или парень Память героя, что в сердцах наших пылают Для подвига найдется место, не зря же есть пословица Героем не рождаются, героями становятся Ну для тебя герой, скажи нам, что ты сам способен Ждаться героями, становятся. мудрыми. вечные, в обрывках киноленд. В памяти потомков есть ты и твой портрет. на хранении по земле Знает Сегодняшнем дне yeah. Честно, что для тебя добро Чем же ты достоин? Героем не рождаются, героями становятся